всем привет народ с вами Анимен. когда я делал это видео были моменты из аниме которые я не смог вставить в видео из-за разных ограничений ютуба авторские права 18 плюс и так далее но решение данной проблемы все-таки есть я собрал эти моменты и сделал отдельный видос который загрузил в свою группу вконтакте поэтому после просмотра этого видео советую посетить мою группу вконтакте по ссылке в описании и посмотреть видео с годными моментами там я думаю вам понравится так как там нет рамок а видео продолжительные смешные и пошлые ну и не забудьте подписаться на группу там много годноты всем желаю удачи и приятного просмотра. Иногда бардак это не так уж и плохо. Кстати, не секата. Про дежурство забыл? Из головы вылетела. Навевает воспоминания. Дедуля. <свескотворение> <плескотворение> <плескотворение> того, что там есть огонь, возможно взрыв и есть дракончик. То есть это Наруто. Это Наруто. Я просто других аниме не знаю, поэтому это Наруто. Какая вода холодная! Мои руки, рук не чувствую! А я ему боба. Эй, эй, эй. У тебя их нет. Нашлась! Ее нет? И на что только я время-то потратил? Только два d мультики смотрю, а я ему как стволом заряжу, бля. Он в панике отлетает. Олег, откуда ствол? Я говорю, вы кто? У меня нет отца. В натуре нет уж, бля. Ну а нахуй ты пиздеешь, Имя точно не моё. Подумаешь? Я и не расстроен. Юза, не ешь как удав. Я ведь Ростов. Что делать надо? Надо снять эту штуку. Вот так? Да, прицелься и нажми на гашетку. Ты куда целишься? Эх, вот бы всю жизнь ничего не делать, жрать и спать, как коробка. Сань, <музыка> хуй соси. Пидоры катаются на коньках. Вот Юрку не надо обижать. Они не пидоры. Они просто очень близкие друзья. Прям как я с Димой и Илюшей. Они-то меня понимают. Чё, пацаны, аниме? Мое аниме. Это не лечится. Что ты делаешь, брат? Что, я не... Распускаешь руки? Какой мерзавец. Мит, ты где меня трогаешь? и же прекрати. Люблю. Ша, а а Узнаете на прям моя одноклассница, тоже ходилась такая я правильная, я отличница. Попросишь списать, она такое лицо скрочит. Сейчас я настучу тебе пороже. Блять, надо подкачаться. О да, так лучше. Я дочь Сайхары, Мэйя Айхары. Отныне я буду под вашей заботой, мама. Нет, нет, нет, это моя мама. Не нужно так официально. А я иду такая вся, вдоль чего я иду такая вся, на сердце, на слезы душа ду.